Самое время продолжить разговор о свободной и комфортной занятости. И тут нам не обойтись без термина «фрилансер» — «свободный работник». Представьте себе, но он приписывается не кому-нибудь, а Вальтеру Скотту, который употребил его еще в 1819 году в романе Айвенга для определения средневекового наемного воина. Ну, а точнее, свободного копейщика. Свободный фри мы все знаем, а ланц это рыцарское копье. Вот как сейчас живется этим самым свободным копейщиком или фрилансером, мы узнаем у нашего постоянного эксперта, юриста, финансового консультанта Елены Феоктистовой. Елена, доброе утро. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Елена. Есть такой старый русский фразеологизм «жить на вольных хлебах», он означает значит, «жить, находиться на случайных заработках». Это не, по, не про современных фрилансеров? Ну, хоть не про всех? Ну, давайте так, не про всех. Действительно, понятие «фрилансер» разделяется. Я себя тоже отношу к фрилансерам, потому что я, мой доход зависит от моих усилий и от меня лично. При этом у меня есть целая команда, которая помогает мне выполнять работу основную. Да? Это вот собственные консультации по финансам и юридические услуги в том числе. Однако очень многие фрилансеры, они не систематизируют свой доход, и отсюда и сложился такой ореол как бы, несколько ленивых людей, которые ну, перебиваются то густо, то пусто. Но это далеко не все фрилансеры, Не как все, мы поняли. не все. А с чем вообще связано такой расцвет фрилансерства? как института, совсем еще недавно, не иметь трудовой книжки, чтобы она где-то стабильно лежала, не иметь постоянных заработков и отчислений налогов, казалось чем-то катастрофическим. Как сейчас обстоит с этим, и все ли из тех пунктов, которые я перечислила, у фрилансеров отсутствуют? На самом деле нет. Более того, сейчас трудовой кодекс даже уже введено в помятие несколько лет, так как называемый дистанционный трудовой договор. То есть вы можете работать из дома, свой график абсолютно обустраивать, как вам удобно. И в первую очередь, мне кажется, что основной посыл это именно то, что мы привязываем себя к, к офису в течение 8 часов. И очень сложно какие-то личные дела делать. Вроде работу сделал, и можно было бы там пойти заняться какими-то необходимыми вещами, а не получается, потому что у тебя привязка к офису. И вот отсюда как раз и родилась вот эта тенденция о том, что работники на дому или работники из дома. Человек сам планирует свой день. выполнила задачи, все, свободен, мне не важно, чем ты занимаешься, как работа работодателю, да? И отсюда есть трудовой дистанционный договор, который, более того, заносится в трудовую книжку. А сейчас у нас и книжки становятся электронными. Поэтому все отчисления, все налоги, в том числе в пенсионный фонд, фрилансер может получать. Свободный работник такой. Какие риски с точки зрения правовой существует у фрилансера? Не рискует ли он тем, что этот дистанционный договор будет нарушен? Здесь, ну... В любом случае, конечно, риски есть всегда. Неважно, если вы работаете по трудовому договору, или, например, вы самозанятый, оформили себя как самозанятый гражданин. С этого года можно и на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области сделать. Или же вы вообще работаете просто без образования, так скажем, юридического лица, а оказываете услуги. Везде стоит брать бумаги и заключать так называемые гражданско-правовые договоры. То есть, например, если вы фрилансер, который выполняет на заказ какие-то торты, или кондитерскую выпечку, то м, хотя бы переписка СМС или взятие предоплаты... Скриншоты да? сохранять? А, да, это хотя бы будет достаточным основанием о том, что вот ко мне обратились и вот попросили сделать, я подготовил но мне не оплатили. А кому услуги. это показывать придется? А, ну, вы знаете, для начала, конечно, нужно какую-то претензию составлять и так далее. Я понимаю о том, что это звучит из разряда фантастики, никто не пойдет студиться, поэтому я всегда говорю людям, которым в вольных хлебах, берите предоплату, хотя бы Частичная, хотя бы которая покроет ваши расходные материалы. 30% предоплату взяли, гарантированно человек придет и, и заберет свой продукт и рассчитается с вами окончательно. Если не зарегистрирован фрилансер, никак... Какие у нас были варианты, значит, а, дистанционный, трудовой, дистанционный трудовой, договор, трудовой договор, самозанятый, и, самый занятый. и третий да. вариант, никакой. Ну, ну гражданско-правовая форма отношений. Вот. Так если скажем. вот эта последняя форма, каким образом происходит отчисление налогов, каким образом он может рассчитывать на пенсию, на социальные выплаты и так далее? Если здесь больше самостоятельности, если такой человек работает с компаниями, с юридическими лицами, то компания все равно будет выступать налоговым агентом и обязана будет делать отчисления. Вместе с тем, конечно, это менее защищенная сфера людей, потому что нет соцстрахования нет обслуживания и так далее и очень большой уровень ответственности в отношении своего будущего ложится на плечи собственного человека то есть я должен сам копить на свою пенсию как минимум таким образом получается что работа фрилансера это такое очень показательное проявление рыночной экономики когда успех человека его достаток зависит исключительно от него я соглашусь, да, с этим утверждением. Мне тоже так кажется, потому что э, как поработаешь, так и отдохнешь, и будешь жить на тот уровень жизни. Большое спасибо. спасибо. Я напомню, что мы беседовали с финансовым консультантом, юристом Еленой Феоктистовой. Спасибо большое. Спасибо.